Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем цикл наших программ про научно-образовательные направления Казанского федерального университета. И у нас сегодня в гостях директор высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации Татьяна Геннадьевна Почина. Добрый день. Здравствуйте. Татьяна Геннадьевна, вот начнем сразу с наименования высшей школы. Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации. Но с русским языком как бы все понятно. Изучение языка. А вот что означает э, вот это словосочетание межкультурной коммуникации? Межкультурная коммуникация а — это сочетание ведь не только в названии нашей высшей школы, но и в названии института угу. вообще. Это Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Итак, если говорить с точки зрения науки, межкультурная коммуникация — это термин особого направления в методике, коммуникативного направления, которое считает главным да, при обучении языку обучать не просто языку, а давать образование, когда личность сможет вести полноценный диалог разных культур разных народов. То есть, конечно же, мы понимаем, что это не просто обучение языку, но это обучение, во-первых, особенностям мировидения разных народов, которые должно помочь а, вести полноценное общение, то есть находить общее в разном. Угу. То есть, по сути, мы говорим о том, что русскому языку а, Обучаем не наших граждан только, а вообще речь идет о межкультурной как взаимодействии, включая иностранцев. Я, насколько понимаю, вы, собственно говоря, в основном, не, не, не то, что в основном, но большую часть вы занимаетесь именно этим. Совершенно верно, Дорозач, вы ухватили самое зерно нашей школы, ее mm -hmm. особую миссию. То есть наши главные слушатели студенты магистранты аспиранты это именно иностранные гражданы. и если говорить об институте в целом то у нас в этом году уже более 500 иностранных студентов ну, а если говорить конкретно о нашей высшей школе то у нас более 90 процентов наших студентов это иностранцы причем именно из дальнего зарубежья и География достаточно широкая. Конечно же, это и, прежде всего, страны э, Востока, Китай, Япония, э, Южная Корея, Иран. представлен. Э, другие восточные страны. Но достаточно много европейцев тоже обучаются как в основных образовательных программах, так и еще очень много у нас по программам академической мобильности. Вот совсем недавно мы, когда делали отчет за 2017 год, подсчитали, у нас на этих программах мобильности обучаются студенты из 53 университетов мира. И это, конечно, дает шанс, и это должно привлечь ведь не только иностранного абитуриента, но и российского. Потому да, что это просто говорит о качестве образования на самом-то деле. Это не зря туда приезжают ну, иностранцы, да, конечно. Совершенно верно, согласна. Но для человека, который выбрал в своей профессии а, преподавание любого языка, да, тем более mm -hmm. иностранного языка, а, возможность а, ежедневно общаться с носителями языка, это же огромный плюс в его профессиональном росте, в изучении языка. Ну и вторая есть сторона медали. Раз к нам приезжают люди изучать э, по программам мобильности, следовательно, наши студенты тоже широко используют эти возможности э, языковых стажировок в самых разных странах мира. То есть я думаю, это тоже очень такой вот, э, и, с одной стороны, привлекательный факт, а с другой стороны, как вы верно отметили, это показатель качества которые дает э, Казанский университет. Насколько я знаю, э, Казанский федеральный университет, в частности ваша высшая школа, mm -hmm. она определена ведь э, центром э, по изучению русского языка. Вот вы, мы с вами как раз говорили mm -hmm. перед программой а о вот, э, mm -hmm. тюркоязычных странах, в которых mm -hmm. будет... И самый э, важный еще момент, это ведь директор Института филологии и межкультурной коммуникации. Uh -huh. ради фриканса он входит в президентский совет по русскому языку. Не могли бы вот, поподробнее рассказать об этом? Uh, совершенно верно. Uh, наш директор уже несколько лет работает в данном совете. А что это значит для нас? Это значит вот, все тренды, все Задачи нашего государства в области продвижения русского языка, конечно, мы э, всегда в курсе этого, и мы всегда свою работу э, координируем с основными задачами, которые ставятся перед и перед Министерством образования и перед всей страной в целом. Безусловно, это вот э, делает тоже наши и научные и образовательные проекты более востребованными. Сейчас в связи с тем, что идет приток в Россию мигрантов, это общая мировая тенденция, Россия этой участи не избежала, будучи уже теперь открытым государством. То есть мы имеем множество иностранных людей, которые не совсем хорошо говорят по-русски. И эти э, э, такую возможность и предоставляют им как раз вот, э, вузы, да, и в том числе вот, Казанский федеральный университет он определен. И вот, э, есть такие программы, уже, которые вы конкретно занимаетесь по мигрантам. Я знаю, я слышал, что у -у -у. такие работы у вас ведутся. Вот, об этом как-то можешь сказать? Совершенно верно. Вы замечаете тенденции. Да, во-первых, здесь нужно сказать о том, что наш университет, ну и конкретно, конечно, Институт филологии, мы получили право быть центром по приему комплексного экзамена по русскому языку, основам законодательства и истории Российской Федерации. То есть мы здесь самостоятельно разрабатываем тестовые материалы, проводим тестирование. И, скажем так, координируем работу всех э, центров тестирования в Приволжском э, округе. Угу. А, это одна э, сторона да, нашей деятельности. Но другая, конечно же, вот, связана с той проблемой, что в школах все больше появляется классов, в которых сидят носители языка, билингвы хорошо знающие язык русский, да, и mm. дети мигрантов, которые иногда приезжают с полным нулевым знанием языка. Mm. Да. И, конечно, наш учитель не готов к тому, чтобы работать вот в, в условиях таких смешанных классов. И год назад мы ввели новую магистрскую программу заочного обучения, как раз-таки вот, подготовка преподавателей русского языка и литературы в, поли, в, в полилингвальной образовательной среде. А, ну и, конечно же, все-таки ведь мы университет, то есть наша основная роль — это создавать учебные материалы, пособия, проводить повышение квалификации, да, чтобы а, учитель мог а, на своем месте... Быть уже вооруженным знаниями новой методики, новой для него. То есть методика преподавания русского языка как неродного и как иностранного. То есть, смотрите, заканчивая вашу высшую школу, институт, высшей uh -huh. школы русского языка и межкультурной коммуникации, выпускники то есть, могут работать кем, я так понимаю? преподавателями, прежде всего, вы для этого готовите, да, в том числе, безусловно. вот то, что мы сейчас говорили У -у -у. и про мигрантов, и уже, У -у -у. но как бы новую формацию У -у -у. готовить учителей и преподавателей, а, и вот какова их дальнейшая судьба? Расскажите, пожалуйста. Да, вот здесь я могу озвучить наши две бакалаврские программы, прежде У -у -у. всего, одна в по стандарту филологии, другая по стандарту лингвистика, но они обе а, ориентированы на подготовку преподавателя русского языка как иностранного, то есть человека, который должен работать именно с иностранными гражданами в нашей стране или за рубежом, в вузах, на разных курсах. Но наши иностранные студенты, они еще имеют широкие возможности работать во всевозможных в совместных предприятиях, фирмах, ну, например, наши китайские выпускники uh -huh. работают на русском радио или в какой-то совместной строительной фирме, неважно, чем занимается, но их знание нескольких языков дает им такую возможность. То есть классического университета в России много? Да. Русский язык преподает также в каждом классическом университете, uh -huh. по сути, то есть, ну, скажем так, конкурентов предостаточно. Почему, вот, будучи абитуриентом, ему нужно поступать именно сюда, в Казанский федеральный университет? Как вы считаете, какие аргументы вы привели вот, родителям и угу. будущим ну, студентам? Во-первых, вот как построен был ваш вопрос? Вы завели речь о классических университетах, предполагающих тесную связь образования и науки. Угу. И почему надо выбрать Казанский университет? Потому что всему миру известна Казанская лингвистическая школа. И имя ученых и 19 века, и 20 века. На самом деле ведь совсем немного таких научных школ, где в названии звучит Казанская школа. Это название актуально для всего мира, а не только для России. Вот это первый аргумент. Это вы, да, но он связан с, Крутане, с большой наукой. Вот да? а? Бодуэна де Куртене, конечно, де Крушевского, Буличи mm. и многих других. Mm -hmm но это, скажем так, большая наука, то о чем пока еще не задумывается абитуриент, но может быть родители про особо продвинутые родители, они думают, да, если есть вот такие 20-летние традиции, то значит все в порядке в этом университете должно быть, а, но а для скажем так, школьника, которому интересны какие-то современные вещи, который хочет быть востребован в современном мире, безусловно привлекательна возможность не только стажировок во время обучения да, в разных странах, но и возможности поработать, временно поработать за рубежом. Но ведь там блестящие знания английского языка не дают право быть преподавателем английского языка. А вот если ты владеешь хорошо методикой русского языка для иностранцев, плюс ты еще знаешь иностранные языки, вот это тот самый ключ, который и помогает открывать вот эти заветные для многих молодых людей страницы их будущей биографии. — Скажите, а с каких больше стран вот интерес э, к русскому языку но, на сегодня? Какие страны сейчас вот э, больше задействованы в обучении иностранным языком и с Казанским федеральным университетом строят какие-то отношения? Но ну, это безусловно, конечно же, восточные страны здесь лидирующее положение. Китайские студенты занимают. Но это понятно, ведь э, количество населения, количество молодежи в Китае несопоставимо с, как, э, с такими же цифрами где-то в европейских странах. К тому Без... же мы с ними граничим еще, да? Э, да, и, конечно же, и много политических, экономических, прежде всего, интересов. То есть ведь это не потому, что та, дана установка чья-то, изучайте такой язык. А молодежь видит, где идет активное развитие сотрудничества, экономическое сотрудничество. Значит, там будут востребованы специалисты, значит, именно тот язык и нужно изучать. По сути, рынок диктует, можно сказать, конечно, деталь, да? Конечно, конечно. И поэтому вот в Китае сейчас настоящий бум русского mm -hmm. языка. И, кстати, по... Uh, данным международным данным именно КФУ занимает лидирующие позиции при выборе университета, то есть это стабильно третий-четвертый uh, российский вуз, который uh -huh. выбираются китайскими абитуриентами. Но безусловно не только Китай, uh, очень много студентов из Индии, из uh, Ирана регулярно uh, бывает интерес из Южной Кореи очень много а, студентов приезжает именно русский язык изучать а по другим направлениям вот у физиков математиков у них с, Япон, с Японией очень тесные контакты налажены да то есть да, и конечно и зависит, тоже, да, да. у медиков Индия наверное и Япония, и Япония да. Да. то есть конечно же каждая страна имеет свою специфику в выборе интересов но Любой иностранный студент, приезжающий в КФУ, он прежде всего должен владеть русским языком. Даже если он приехал на английскую программу образовательную, а да. язык страны без него никуда. И я знаю, что Иран сейчас начал активно тоже сотрудничать. А у вас есть иранские студенты вообще? А, у нас а, сейчас не очень много, у нас mm. есть магистранты из Ирана, mm -hmm. которые, кстати, по госнаправлению э, mm -hmm. учатся, но вот э, год назад у нас была целая группа иранских дипломатов, то есть это будущие сотрудники консульств на территории не только России, Белоруссии, еще некоторых стран, где русский язык по-прежнему э, актуален, mm -hmm. да, и лидирующие позиции имеет. Вот мы обучали группу дипломатов будущих. Казанский федеральный университет mm -hmm. участвует в программе повышения конкурентоспособности mm -hmm. вузов российских вот, в мировом научном пространстве. Да, правительство России специально mm -hmm. эту программу учредило, она называется 105 100 если коротко говорить. Да. Mm -hmm. В ней участвует 21 вуз и Казанский mm -hmm. федеральный университет в частности, скажите, вы каким-то образом участвуете в этой программе? Это ведь, прежде всего, научные публикации, о которых так часто и много говорят в международных научных журналах. Вот насколько здесь востребован? Ведь русский язык все-таки не английский язык. Да? И mm -hmm. то, что вы раньше как бы, в Советском Союзе мы печатались, не так востребовано это все. А вот с учетом новых реалий, сегодняшних мировых реалий, каковы вот, шансы попасть в эти высокие научные журналы, и как вы с этим, вообще участвуете ли вы в этом? И как? Безусловно, конечно, участвуем. Тут других ответов быть, вариантов, вариантов, вариантов нет. нет да. Просто нет вариантов. Но я бы сказала, участвуем весьма и весьма успешно. То есть, если судить по мировым рейтингам, которые и дают вот такую да. вот количественно-качественную оценку, Оценка, да, да. причем а, беспристрастную, не нашу оценку, угу. то именно гумани... гуманитария, а еще конкретнее филологи лингвисты, литература веды, они добились самых высоких показателей по университету. А, уже второй год подряд мы входим а, в группу от отста... 100... 1 до 150. То есть мы вошли в топ-150. и уже близко к топ-100, в принципе. Очень близко. И да? Причем, действительно, наше место уже вот, э, очень близко к сотке. Угу. А, но в этом году еще случился прорыв. Мы еще вошли сразу в несколько рей рейтингов. Это и современные языки, modern language, угу. и а, по литературе по английскому языку и входим в двухсотки, в двухсотпятидесятки. То есть это, конечно, свидетельствует о том, что мы действительно востребованы и публикации наши видны в мире. Но это публикации по всем языкам не только русский язык, и татарский язык очень большой вклад да, вносит в продвижение, а, в мировых вызывает, рейтингах, вызывает и, это. конечно же, иностранные mm -hmm. языки, причем мы пишем и, скажем так, по теории филологии, по изучению, глубокому изучению языков, но также и по методике их преподавания, то есть вносим свой вклад и в education тоже. Mm -hmm. да? но И литераторы наши занимают одни из первых позиций не только в России, но и среди многих европейских университетов тоже. Я имею в виду по количеству цитирований на статью. То есть это уже более качественный uh -huh. показатель, да, чем просто вал статей. Да? То есть не только количество статей, но и их качество, если идут цитации на наши статьи. Мы говорили про направление, я... uh -huh. мы с вами как раз разговаривали, меня заинтересовало вот это непонятное для меня название Контр... «контрастивная лингвистика». Кафедра, так... да. Контр... Еще... Да, кафедра, я так еще не могу ее выговорить. Вот и, мне даже просто любопытно стало, а чем же занимается эта кафедра? Да? Вот, название да. такое достаточно необычное. Обычно. На слух обывателя. Да, да контрастивная лингвистика ⁇ это лингвистика, которая занимается главным образом сопоставлением разных языков, языков из разных языковых групп. Угу. То есть э, эта кафедра осуществляет преподавание иностранных языков э, главным образом в программе педагогическое образование иностранный язык плюс второй иностранный язык, то есть там, если первый иностранный язык какой-то западный, значит второй иностранный язык восточный. <съем> uh, <съем> то есть абсолютно разные по стилю языки, языки. пытаются, да? Да, да mm. совершенно. Ну, кстати, верно. очень интересно, И, а, я в ходе нашего разговора для себя понял так, что а, ваши выпускники по сути владеют Изучая русский язык, они еще изучают какой-то иностранный. Я правильно понял да, вас? Да, да, конечно. А какие языки изучают иностранные? Вот, поступая к вам, какие еще иностранные языки может изучить студент-абитариант? Ну, это варьируется, конечно, год от года. Но вот были выпуски английский плюс итальянский язык, английский плюс французский, английский с испанским языком. Английский, китайский язык, вот абитуриенты прошлого года, сейчас нынешние первокурсники изучают. А сколько лет они изучают? Вот все время это, то есть они выходят реально уже со знанием английского языка, разговорного и пиши какой уровень их подготовки в вот, иностранного ну, языке да это зависит от того с каким языком они поступили то есть uh -huh. если у них высокий егэ uh -huh. а, по английскому языку естественно они дальше развивают на высоком уровне uh -huh. но есть возможность с нуля И изучать какие-то да? языки конечно китайский язык безусловно uh -huh. все начинают изучать с нуля но в нашей в школе-то есть специфика, а у нас ведь очень много китайцев. Угу. Да? И вот тогда английский язык им преподают именно преподаватели кафедры контрастивной лингвистики. И э, мы даже практикуем э, такой метод тандем э, обучения, когда группа э, российских студентов, изучающий китайский язык, приходят в группу китайских студентов, изучающих русский язык, и проводят не только совместные мероприятия, но и совместные занятия. Угу. И э, у нас много таких групп, где... Большой костяк — это иностранные студенты, но в этой же группе обучаются и русские студенты. И здесь, конечно же, вот с первого курса идет взаимообучение еще студентов. То есть, это, по сути, да. тренинг сразу же, да? Да, это, да, да, да. Такая да, игровая да, модель, по сути. Да, и это э, вот то, что живое, когда у человека есть интерес, он сам хочет это выучить, а не потому, что это у него в программе. Да? Mm -hmm. Если друг его, он живет с ним рядом в общежитии, да? mm -hmm. если он каждый день с ним вместе на лекциях, на практических занятиях, да? то интерес -то как раз живой получается к тому, чтобы помогать друг другу изучать языки. Ну что ж, достаточно обстоятельно и хорошо мы поговорили для меня уже я много для себя нового открыла на самом деле спасибо за эту информацию надеюсь наши телезрители тоже получили достаточно емкие и достаточно информации но в принципе как вы уже говорили хотя Геннадьевна, есть uh -huh. сайт а, можно туда заходить есть телефоны есть вот открытые двери uh -huh. онлайн открытые дни от, открытых дверей в которых вы можете задать а, все необходимые вопросы на этом мы завершаем. До свидания, уважаемые телезрители, и до новых встреч. Всего доброго.